девять, 9, 10, выдох. Вдох, задержка. Раз, два, три, 4 пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, выдох. А сейчас будем делать вдох, задержка. А во время выдоха почувствуйте, как будто из глаз... В эти точки выдувается усталость, болезни какие-то, которые в глазках есть, плохое зрение, вот все проблемки, которые есть в глазах, через выдох выдыхаем из глаз. Итак, вдох.